Бам. Всё. Лол. Я просто... Кип инвентарь работает заодно? Скажи. Ну как тебе сказать? Возможно сейчас пролагало, но у меня нет вещей. А нет, все появились. Их никогда нету при Возрождении сначала. Неправда. Но я имею в виду, что они не всегда сразу появятся. Так, зомби, ты что пугаешь? Женщина тебя сейчас убьет. В смысле тебе? Тебя даже не начинали бить. Ты какого-то? Um, um. Стоп! А мне лагает, сейчас я тебе дернуться даже не могу. Потому что ты покинул игру. А, ну понятно. Окей, сейчас. сейчас, сейчас крепер, щас! Сейчас. Крипер, крипер, крипер, крипер, крипер. Тикаем, тикаем, тикаем, тикаем. Женщина, ты. Я? зомби. О, не зомби, а крипером. Да, да ё -моё. Ну, я сейчас бегаю, поэтому не знаю, как воспринимать это ну Просто я держу тебя в курсе, что ты была зомби. А, всё, понятно. Ещё один крипер. Возродиться. У тебя там ничего не запустилось? Миссу. Ну, из приложений там. Нет. Я же сказала, у меня все нормально. Типа, торрентов нету больше. Крипер, да уйди, да уйди, уйди, уйди. А, все, я возродился сейчас. Надо подождать, все это, да? Главное, что ты ко мне пока не потому что меня крипер Хорошо. Да покину игру опять. Да, е-мое. А еще у нас наступает ночь? Это очень ужасно. Окей, я сделаю так. Потом так. Так, так. Мастер-как. Так Так, так. И подключиться. Я уже дома все. А у меня же твоя вроде кровать. Да. Да, так, у меня я все нормально сейчас. Я в любом случае без тебя не смогу сюда... все здесь налечь. У меня. А, вот, я, я думаю, что за фигня, где мои цветочки? А, они.. Не у меня вы. Я, погоди, я не могу. Ну, просто если а что-то. Все, здрасте. Да. Погоди, я, я так еще не доделала кое-что. Кстати, вот твоя кровать. Спасибо. <свист> да, пожалуйста. А... А... Ладно, сейчас поспим, и я сделаю. Так, это пусть здесь будет? А я... <свист> Ты что, не можешь двери сделать? <свист> а, я потом хочу автоматически сделать, когда у нас появится Redstone. У вас серия уже 28 минут идет, э -э класс. А, а сколько будет вообще серии идти, да? Типа, да. Не больше 40 минут так точно должно быть. А то как тогда час. да да да Обзор карты, блин. На час. Ну, кто-то, кстати, смотрел до конца. А, кто-то нет. Кто-то попросил ссылку, обосрал. Точнее, ну получается, обосрал я, но неважно. Обосрали меня потом. Да, да. Да, я все то равно не слышно почти. Было. Пол-видео. Сейчас нормально. Сейчас точно нормально. Потому что это у меня в Дискорде громко. Почему у меня текстурки угля некоторые как будто перевернутые тупо? Лол, не знаю. Так, ну я железо здесь не вижу. Я вижу тыкву. Я вижу тыкву, я пойду за ней. У меня есть тыквы. Поздравляю, но я пойду за своей тыквой. У меня их две. Я пойду за своей тыквой. Ну ладно. А, блин. По-моему... Ладно, это всё нормально. е иди сюда. Ещё к тебе ты позвольте. Кто мне, что, где, когда пишет, блин, в ВК? Иди сюда. Кто, я? Нет, блин, я. Сделай ферму. А, блин, ты не можешь. У нас же железа нету. Я хочу просто ламу приручить. Да, да, да, да, иди сюда. Нет, я за тыкву иду. Да иди, дам тыкву. Я... я лаву вижу. А, вот, я нашла еще тыпу поближе. Лол. Ща. А зачем я тебе нужна? Ну надо, ты, вот. Ты что да. то клевое сделала? Ну не сказала, что это клевая. Ну для тебя. Не для меня, ну просто тут очень много угля, но железо я не вижу на поверхности. Окей, okay, но его мне лень. Я так сделаю. Привет. А что ты сделала? А, -а, -а, -а, -а. а зачем это? Я не знаю. Корусей, корусей. Та радость для всех. Проходи, ты на нашей карусели. Ой, Пошли в шахту. Мы хотели пойти в шахту. Пойдем в шахту. Теперь у нас есть хоть какая-то бронька, да? Пойдем в шахту. Так кто мне, мне так... пишет там так активно? Ты в смысле ты в шахте? Шах... На... Нет, ты в ну... той шахте. Ты внизу шахты этой. Это бесполезно. Ты по воде не заберешься. Блин, крипер, крипер. Крипер. Да. Я вижу. Я тоже вижу. э э э э э эр Крипер, крипер, крипер, крипер. Нет, нет, нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Мам. Но в один отца есть ничего не разрушил уже. Ну да. Так, подожди, у меня где-то была. Да. Я тоже это хотела сделать. Мммм... Угу, угу. по мне кажется, там топить будет. А, нет. А-а-а! <связывая> <связывая> скелет! Пф, ты Пугай меня так, скелееееееет. У меня Привет. полтора хп... три с половиной... Два с половиной хп, точнее, сердечко. И ты умер. Привет. Привет! Как <связывая> дела? <связывая> <связывая> просто здравствуй, просто как дела? <связывая> <связывая> <связывая> ТП. <связывая> Да, да, да. Конечно, у меня, <къем> у меня все поломано. Тупик. Почему я не удивлена, что это тупик? Ну ладно, мы соседня здесь может быть больше. Ну, кроме как той части. Подожди. А, стоп, подожди, а ты как-то сюда добралась? Я? Так, полагаю, куда я тебя выкинула с игры опять? Ну, наверное. Я тебе депнула или нет? Нет. А, я вышла. Типа. Ну типа, да. вылетела. Да, я поняла. Кто мне так там активно пишет? Я. Ага. Федорасик из е ей. Еееей. Очередная беседа. Лол. Бесит. Или я почему я. Почему я Алекс? Я не знаю. Может, я просто не прогрузилась. Ну, наверное, но я пока что типа стою здесь, где-то без вещей. Я тебя даже не знаю, где ты. Я на спавне, где мы изначально Там, типа. А, ло, серьезно, ты Алекс. У меня нету вещей то есть попробуй перезайти тебя видимо игра сочла за другого игрока наверное лол я не ожидала такого от майнкрафта майнкрафт майнкрафт а ну вот тебя уже нету здесь на этом спавне Yeah, yeah, yeah. Я вообще в пещере сейчас. Ну да, правильно. <существует> Тут волки это, есть. Вот. У меня есть косточка. Интересно, поручится или нет? С двух косточек. Волки. Ну, волки это такое, конечно, дело. <существует> <существует> <существует> <существует> а? с, первой, а? с первой кости. Лол, что? Ты, ты переручилась... С одной кости этого вот. Да. У тебя есть кости или нет? Вообще, хотя бы одна. Нет. Стоп. Ты какого только сейчас мне написал? В смысле ты покинул игру опять присоединюсь. Окей. Okay. Просто я, да тебе могу... я... я тебе могу дать косточку. И ты можешь приручить. Я... Ну, если получится. не ну, факт, что у тебя тоже с первого раза получится. Ой, зачем мне пёса? Конечно, я люблю собак, но не знаю. Но у тебя дома кот. Кошка! Ну, ну окей, я не знаю. Это, это вообще Опять не моя покину... кошка. Опять ты покинешь. Она... Она... Она... Она... Она... Да. Песника. Лучше бы кота завели. Собаки. Давай ты рыбку поймаешь. Так, я пока что постою, пусть прогрызся, они будут двигаться, на всякий случай. Не и сейчас не скажу, пошли. что я вылетела. О, у меня все палки соединения, это как? А, ну да, я сломала камень и... И две палки. Ничего не выпало. Нет, ну ничего не выпало. У ну, тебя две палки. Ать, да? Да. Так, я Ать, и, да, у меня теперь что? тоже высохнуло, что у меня движение. Во, я вижу тебя. Я двигаюсь? Да. Ура! Ой. Ну, блин, да. логично, если ты стояла в пещере, а потом э, я вдруг тебя увидела. Да, все нормально. Ее! Вот, с, с первой кости. О, серьезно. Я вот я не знаю, как так. <свы> Минута молчания. Да, да, да, да. Шахта только не рой. Что? Ну, ты что? опять туда просто вниз побежала. Я на всякий тебе говорю. Что такое шахта? шахта. Даже не, не знаю, не знаю. Мне а сказали, что, что это какая-то дыра в тебе. А ну да. Не знаешь такое в себе дыру? Где она вообще может быть? Знаю. Прекрасно. Но контент на твоем канале не позволит сказать этого. Типа того. И показать. Ладно. Мне пять лет. Ты о чем? знаю что тебе 5 лет а стоп нет мне 4 года да 4 дня nice. хабату ахахата был какой хабату ахахата кто? кто такой хабату это хата быч а -ха -ха. знаешь, знаешь такого хата быча сочувствую да, нет, не знаю. Спать. Спать, спать, спать, спать, спать, спать, спать. спать и продолжаешь что-то там ломать. Спать, спать, спать, спать, спать, спать, спать. спать. <laughs> спать я У не могу. Радость для всех. Я не могу л... А, все, теперь могу. Теперь... <тюрень> <не> могу. <тюрень> так как бы давно уснула, да, прикинь. Но... Но Для меня я не... 40 успока. минут. Ну, заканчивай. Наверное. Ну, наоборот, правильно, девушка. Ну, нет, я не хочу заканчивать. Ну, вот так. Ну, вот так, вот да. Не, ну, не, ну, можно сделать часовое, но разделить его на два ролика. Ну-ка, хочешь, мне, типа, вообще все равно. Можно вообще два часа написать и разделить его на четыре. Ну да. По полчаса. Я не математик, отстань. Да я по математике я. даже на дистанционных уроках три. Когда, когда под рукой есть калькулятор и все такое, да, тьф, тебя не справиться. Да, мне просто лень делать, понимаешь? Да знаю я. Я ж тупой школьник. Кстати, я тут нашла а, прям лес твоих любимых деревьев, то есть ели. Ага. Я сейчас, по-моему, опять разобьюсь на смерть. На три. Ей, как я. Пес. А, нет. Я твою пса покормила, Прикинь. Ну да, потому что этого не запрещает игра. Ты заботишься о моем друге. Ты просто не можешь им управлять, и все. Покормить его никто не запрещал. Кость. Прикольно. Да, да, Ты да, просто, да, получается, да. перезашла, а, когда вся игра посчитала другим игроком. А <с я сижу так, там, получается, бегаю на спауне, вижу собакины, волки точнее. Такая, а чё бы, нет? А чё бы, да. Почему бы, да, да. Так, Лама, давайте вы не будете так говорить, потому что мне страшно. Под... Знаешь, я, конечно, понимаю то, что есть баги в, э, в Майнкрафте, то, что земля, камень там просто в воздухе висят, но чтобы блок снега... <смех> Либо это не блок... Ой. Это, по-моему, не блок снега, это, по-моему, из-за того, что у меня такие блоки травы. вот тут болото, кстати. Пады... <смех> ну да. Я тебя слушаю. Нифига не слышишь, на самом деле. Ты кто вообще? Я, один. Ты кто? И бабка с пистолетом одновременно. Господи, тут. Подожди, чуть ли не все леса сразу. Где зомби-то, блин? Сволочь. Сволочь, ты где? Я нашел уголь. А я нашел зомби где-то. Ей! Мы оба что то нашли. Да. Зомби, выезжай, только, только у меня лучше, чем, потому что у тебя зомби. То в смысле, я нашел аж... О, вот он. Кого? Я нашел э -э болото, я нашел темный лес, и я нашел еще виловый лес. Тайгу, то есть. М -м, прикольно. Ладно, не дальше копать, потому что тут вода. А mm. В воде очень сложно. Крипер, да ну нафиг. Крипа, крипа, крипа, крипа, крипа, крипа, крипа, крипа, крипа, крипа, крипа, крипа, крава, крава, крава, крава, крава, крава, крава, крава, крава, крава, крава, Да, крава, да. Ну да, я тут причем. Он сам да. при, при виде меня взорвался. Он, он, он не удержался от моей красоты. Ладно, это была не очень удачная шутка. Надо ее вырезать. Надо вырезать. Нет, вырезать не буду. Да, а зачем что-то вырезать? Да, тут действительно. Можно только делать вставочки текста. Как я это делал в том обзоре часовом почти часово ну да так и будешь меня поправлять с часового на почти да ну это не пещерка нифига да да это расчетлива как и есть как обычно собственно болотах и бывает почему-то Вон, ели. Большие ели, прям большие ели. Высокие ели. Если бы мы играли бы с мадами и был бы мой рекапитейтер то это было бы... Это было бы прикольно. Трекапитейтер. Ну да, да. У тебя трекапитейтер. Нет, я вообще-то говорю трекапитатор. Ну, трекапитатор, окей, неважно. Короче, ты говоришь, что же но не так, как надо. Да, нет. Нет. Нет, да. Да, да нет. нет да. да или нет? Или. Меня вода... Укусила? Хочет. Хо-хо-хо. Серьезное надо... заявление, да? Да. Я не ожидала такого вот воды. Вода предатель. Мы с ней договорились, что. Обычно, мы... я... Обычно я хочу воду, но теперь вода хочет меня. Мы, мы с водой договорились, что мы обе... обе не будем тебя хотеть. Она вообще покидатель. Что блядь? Беру молоток, беру гвоздь, беру голову и. Забиваешь свою бошку. Главное, чтобы никто сейчас не пришел к ней такой. Ты честы чишь. Долбовка. Комп, да комба, давай за это. <силит> да -а -а -а -а -а -а. ком че свиньи так долго помирают. Да, свиньи, это еще те свиньи. они из трех ударов убиваются. Ничем. А, -а, -а, а Что? Ничто. НИЧТОЖЕСТВО НИЧТОЖЕСТВО Да блин, опять тут расщелина Это это не пещера, это расщелина О, пещера Нет, это не пещера Окей Ха-ха-ха Ладно Я не могу ПОЕСТЬ Почему? Я не знаю, потому что лагает Потому что ты покинул игру. Твою, мать. Окей, обновить, а потом мир локальности. А у Зойка И... мир э, с Солеси ноу no мод <с> Ну, типа того. Так, э, я могу. А, я не могу поесть, потому что. Потому что тебе надо подождать. Нет, потому что я не хочу есть. Лол. Походу он поел. А, да, поел, потому что у меня меньше стало этого. Да да, да, да, да, да, да, да, да, да. спать можно только ночью. А почему? Я всегда днем сплю. <п rim Het expression> <sharp> а ты опять покинул игру. Да, неправда, я только зашел печку, <ialled> но такой пока. <свес> <свес> Я вижу лаву, а лава видит меня. Я смотрю на лаву, а лава смотрит на меня. Между нами пустота, между нами пустота. Ай, <свес> искра буря, безумие. Это более верно. <свес> <ведь>. <свес> так, у меня еды много, поэтому можно жрать. <свес> Просто тупо я иду уже, которое время вперед, тупо я пытаюсь найти пещеру. А я хочу зайти в печ -ку. Печ -ку. печку. Печку. Печку. Пичку. Печечка. А потом, когда, э -э когда ступень ночь или вечер, мне придется к тебе тэпаться, чтобы поспать. Ты опять покинул утро Да, да, да. Рустока. Да шо не так-то я не могу понять Вот, а Обновить, обновить, обновить Еще раз обновить И подключиться Выполняется вход? Присоединился, присоединился Два раза? Да Прикиньте, а будет раздвоение личности Да, два это Два Два Олеси Олеси я и Олеси Тут стоит этот мой клон, прикинь. Серьезно? <свят> я тебе отвечу. За скринь. За скринь. Я не, я могу... не знаю, как скринить. Подожди, сейчас. Да, блин, в смысле ты покинул игру? Да, бывает. А, стоп, Нет, а... просто сейчас? Я знаю, как сделать. <свят> а <Да, свят> Твой <я не> второй <свят> не покинул. Да? <свят> Господи, это. Я, я сейчас нажимала на чат, и там две елки е А, все, покинул игру, кстати, да. Да, да. Я потому что захожу в мир. Ну блин, я хотела глянуть на это. Ты даже не заскринил. Ты могла я б... не умею скринить. Ты могла бы этим Майнкрафтским скином спортить. Я нашла это пещеру. Я, я, я, я не знаю. Я не знаю, как скринить. F2. Теперь знаю, а... Да? Да. Да? Так, где здесь где-то зомби, я, мне это страшно. Ты опять покинул игру. Тупо это... О, я нашла железо. Я люблю Майнкрафт. Давай ты ко мне за... тэпнешься. Давай ты ко мне тэпнешься. Да. Я даже не могу зайти в игру. Как я тэпнусь? Ну, когда зайдешь. Я, понимаешь, мне, когда я зайду, нужно сначала постоять. И... Да... Я еще занят немного. Ну пожалуйста. Я занят. Да потом займешься своим занятостью. Тут железо, Тут железо. Тут железо. И, что? И что? Это очень нужно. И что? Не могу же я отключить сложность? В смысле? Ну я типа могу, но я не буду это делать, потому что скажут то, что слабаки. Так я. сломай Ча? железо. Так, а, в смысле, оно, ну, тут вода, и ты опять покинул игру. И там монстры. Типа, да. А я, а ты что, хочешь, чтобы они меня, что ли? Да. Я от них отбивался. Там зомби. И павук. Пока. Что пока? Пока. Че пока? Предатель. Кто я? Ты предатель, тут что скинет где-то. Я? Ты хотела меня отдать на съедение монстрам. А что такого? Действительно. Павук, ты через не умеешь плавать по воде. Да, ты не умеешь плавать по воде. Ты лох. Я не умею плавать по воде. Мы все умеем. Нет. Крипер. Где-то зомби. А вот зомби. А вот зомби, кстати, умеет плавать. А нет, то ну, он тоже не умеет. Лол. А, мне, кстати, эта вода спасает. Еееей. Еееей. Чё, про английский нет? Ходит. Попробую эронит перезапевать. И такой просто ей. Почему ты молчишь? Кто so, я? Yeah. Нет, я молчу. Да, ты молчишь. Да, я молчу. <laughs> okay. Окей, Мол... я молчу. Я молчу. Я молчу. Да, я молчу. Oh. Молчу. Oh. Well. <laughs> Эээ, в смысле? В смысле? а, привет. Пока. Привет. Антоний, ну, ты что-то предкаешь. Как дела? Ты приснился к игре. Я вижу скелета. Я говорю, а. как дела? Он уходит. Плохо. Я выкинула вещи. Отдайте мне мои вещи. Тут мои вещи. Они... Они не понимают, что тут мои вещи. Они думают, что это типа не вещи. Да. Так, какие-то здесь Я не могу его да. увидеть. Да. Где-то однозначно есть. О, он подобрал их! Е -е -ей. Ладно, я закрою пока что хиром. Э, хиром, чтобы он не загружал. Да, он не будет загружать. Покину игру. Я Опять. знаю. Вот вот вот, вот как, как, как так-то, а? Вот. вот. А -а -а -а. Там 10 лет, а -а -а -а. там еще одна жизнь. А. Мне нужно в печку зайти, ты понимаешь это. Просто. Просто, а, я, я, я понимаешь, печка настолько офигела, что не дает зайти в нее. Потянул дрон. Да? А, тогда попробуем по-другому... Вален. А, все нет внизу. Да, что они делают внизу? Не знаю. Зачем ты их низ отправила? Они там изначально были? Да? Да. Зачем? Не знаю. Он не спроси. Скелеты. Вы внизу. И зачем вас отправили? Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, куда-то вода меня... Вода, вода-то предатель, ты серьезно предатель. Мне попали. А я-то чем предатель? А я-то а чем предатель? А я -то, чё, предатель? <сёк> меня убивают, меня убивают, ты, меня убивают. Я хотела меня отдать на съедение у Меня убивают, меня убивают женщины, меня убивают. прикинь, меня убивают. Ну, бывает. Чё. Собери железо и умри. Тут я тебе сейчас пауэн поставить. А. У... Ну да. Че так. -да Никто не запретил. Читак, читак. Короче, мы заканчиваем видео, да. Алиса перестала заходить в игру. Если вам понравилось, то ставьте лайк. И если вы не подписаны на канал, обязательно подписывайтесь. И всем пока.